Скоростной, я бы сказал, мы просто противодействовали всей команде, а не скоростной отдельно, Максим Искав. понимаете Некоторые нюансы игры я не хочу раскрывать, но в принципе игра была очень сложной и принципиальной. Поэтому ну скажу так, что... По организации игры я считаю, что мы превзошли в Баты. Почему? В основном это за счет, ну скажем, слаженных действий всех линий. Они а какой-то скоростной, не скоростной защитник, центральный. Был другой вариант, третий, четвертый, пятый. Это всегда, ну, скажем, до игры все прорабатывается. А сколько побед у Баты? Не скажется? Ну, я забыл, не, не слежу за это. Сколько? И у Динава Минска, посмотри. А у Динава Минска? В принципе, мы за количество побед играли сегодня. Хотели 17-ю Поэтому вопрос? Ну, с желанием, наверное, победить. Вы заметили, что центральная защита стал играть в атаке, но там есть еще некоторые внимания, поэтому, наверное, можно было раньше, но не видел смысла, матч-то длится не 75-60 минут, 45, он длится сколько? От свиска до свиска, поэтому для меня не имеет значения, до этого вот меня молодой человек спрашивал, почему я заменил до да, Дэвэскиба, а мне нужно было 15 секунд, а эта замена могла решить исход матча, если вы заметили. Или, может, я не прав? Ну, по-моему, да, если бы чуть-чуть Козлов там порешительнее сыграл, там пробил великолепно. Поэтому никак, ну как, не забили, не забили, ну что. А как можно комментировать, не забитый пиль вот как. Как бы вы прокомментировали, я тоже никак. Ну, Не забили, не забили. Продолжаем играть. Это, это, что заканчивается матч. Поэтому мы играли. Все равно играли. Будут ли еще вопросы? Всем большое спасибо. Все. Видом. До свидания.